Желаю тебе с днем рождения, пожелать тебе самого-самого наилучшего, чего я только могу пожелать своему родному близкому человеку. Вот и сегодня утром я выучила стих: Мы с тобой брат родной, яблонки плоды одной. Куда мне укатило сердце мы всегда с тобой. Я тебе желаю счастья, чтобы хлебня за спиной вырастали, а проблемы пусть обходят стороной, пусть в твоей семье все будет ладно, пусть тебя всегда вездеют. Пусть прирост твоих доходов в список форсов перевернет. Пусть в душе вишневым цветом нежно зацветет любовь, а в дальнейшем дне рождения будет бесконечный счет. Я тебе желаю всего самого лучшего. Самое главное, чтобы ты был здоров. Я благодарна Богу, что он дал мне такого человека в жизни. И ты мой самый-самый близкий человек, мой родной человек, брат. Вот. И я тебе желаю самого огромного вселенского счастья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 Ну, с она... Того... Вода отступка. Я очень керри. Ну что, Роман, хочется поздравить тебя с твоим юбилеем. С таким уже серьезным юбилеем. Уже большой взрослый пожелать хочется много всего главное чтобы был здоров был успешен удачливо всем все получалось снимаем мы это в феврале вот так вот макс придумал заранее погода очень холодная минус 9 градусов скользко 40 бат, и чтобы в твоей жизни поменьше было скользких дорожек а если все таки они Посыпаны хорошим, добротным песком, чтобы твердо стоять на ногах. Фамилия Пуговки. Зубная uh, фея. Hey. Росома. Скала Джонсон. Дэдпул. Тор. Бендер. Супермен. Кот-матроски. Бэтмен. Супермен. Ну, наверное, Бэтмен. Иван Царевич. Тор. Айронмен. Ну, можете говорить. Так, подожди, не включай. А же вас поздравился, да? Итак, что, что? Да? Да? А, ну да. Ром, привет! Рома ну что, у тебя день рождения. Я хочу поздравить тебя с твоим днем рождения. Пусть у тебя все в жизни получается. У тебя ну, все и так получается, но я думаю, что чем дальше ты опыт приобретает свой опыт, у тебя все лучше и лучше. И ты просто молодец. С днем рождения, дорогой. <с> А вам, я хочу тебя поздравить с днем рождения, желаю счастья, здоровья и, самое главное, исполнение всех твоих желаний. И чтобы в семье у тебя был порядок Ну и, в принципе, то, чего ты сам желаешь, чтобы оно всегда исполнилось. Месяца два назад, недели-две назад. Полгода назад Неделю назад, не так, чтобы давно 40 лет назад да. Какой это был год? 63 году, по-моему 50 лет Честно, не помню 8 лет 25-28 лет, 32 года Страшно, 26 лет Вчера Неделю назад Наверное, неделю три года Не помню Месяца три года назад Буквально пару дней назад. Давайте, давайте. А Я могу сказать? заходил. Я могу сказать, что мы бы не заходил. Я бы не заходил. Я бы не заходил. Я бы не заходил. Я бы не задумываться на это еще? Два. Два, три, три. Пятерочка. Шесть. Семь. Семь. Девять. Девять. Двенадцать. Вообще-то десятка. Двенадцать. Семь. Одиннадцать. Тринадцать. Тринадцать. Тридцать. Тридцать девять. Хочу поздравить вас с днем рождения. Счастья, здоровья. Пожалуйста, здоровья было и успехов всего самого лучшего. С днем рождения! 13 апреля, 12 апреля отминала. Ага, я на работе. А ты мне подсказываешь, как говоришь. Субтитры не кидаешь. Же, поздравляю вас с днем рождения. Дай Бог вам здоровья, чтобы было все хорошо. Самое главное – здоровье. Роман Борисович, поздравляю вас с юбилеем 30-летием. Пусть будет счастье, здоровья вам крепкого. Всего самого самого наилучшего Ладно, я здоровью все. Ну и вы задаете вопрос. Лук. Луковый суп. Маслиный. Вареный. Жареный. Парады. Сало. Сырое. Плод. Жареное сало. Барядый. Барядый. Барядый. Сырые яйца. Зеленый борщ. Рыбу. Баранин. Картошка жареная. Фасон. Собожди. Да, Рива. Копчу. У нас Рив сбракали. Злой вопрос будешь задавать? Блин, <связь> ну, давай потом. Можешь еще раз сказать? Не переживай. Сейчас ты. Можешь? Шапки? Можешь? Уважаемый Роман Борисович, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в творческих и рабочих процессах всех. Ну и всего самого хорошего Спасибо вам за все, что вы делаете для нас. Ну, пускай наша компания цветет и все у нас будет хорошо. Нравится, что наша фирма растет, развивается, появляются новые ячейки пред нашего предприятия. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и всего наилучшего. Поздравляю вас с днем рождения, желаю вам счастья, здоровья, успехов в личной жизни, работе и во всех ваших начинаниях. Поздравляю вас, Роман Борисович, с днем рождения. Желаю счастья, удачи вам, всего самого хорошего. Роман Борисович, 30 лет это возраст. Такое, что некоторые люди позавидуют. 30 лет жизнь только начинается и продолжается. Я хочу пожелать вам семейного здоровья, семейного счастья, семейного благополучия. Успехов в работе вашей нелегкой. Пусть вам Бог поможет. Конфеты в любовный соусе. В мяско. Соус. При сборную солянку. Могу даже рассказать, где ее... В Советском Союзе отлично готовы. Как Рассказывайте. как называется. Вот Борщ. Зеленый борщ. Оливье, наверное. Пельмени. Вкусы, все. Шуба. Мясо. Дай-дай-дай картофель. Варяки. Домашний Наполеон. Я готов. Ты готов. Да. Хочу поздравить с днем рождения, пожелать счастья, удачи, любви, э, успехов в работе, добра, где на работе, так и вечно жизнь жизни. Всего самого наибольшего. Магдарис, хочу поздравить твоё днём рождения, пожелать счастья, здоровья, любви, семейного счастья во всем успехов, все, что вы начинаете, всегда доводили до конца и всегда все было успешно. Ох, я <связываем> <связываем> Жигули. <связываем> Жигули, и Жигули. Жигули, И Запорожье следующий. Запорожье 968. Жигули. Москвич. Естественно, Жигули. УАЗ бортовой. Гольф первый. Гольф первый. Кундаквор, Имаха, Джок, Артист, Волон. Ой, Зил 130. Гаспийс это не копейка. В Москве 412-й. Ауди. Шевроле. <смех> <смех> Уважаемый Роман Борисович, поздравляю вас с днем рождения, с юбилеем с 30-летним. Желаю вам от охраны всего самого хорошего. Все ваши мечты исполнились. днем рождения. Я хочу поздравить своего руководителя на нынешний день рождения, пожелать ему крепкого здоровья, счастья, любви, успеха в бизнесе. Он у нас, как наш капитан, который ведет свой корабль по намеченному пути к по достижению поставленных перед собой целей. Хочу пожелать ему целеустремленности, оптимизма, стабильности в бизнесе, все те цели, задумки, которые он перед собой ставит, чтобы они всегда исполнялись и приносили ему определенный результат. Чтобы ему в работе были, встречались надежные партнеры и, и верные друзья. Дома, чтобы в него всегда было добро, тепло, любовь, взаимопонимание, детский смех и радость. С днем рождения, Борисович! Черная зеркало. Подожди меня. На данный момент холостяк. Новости. Реклама. Заседание верховной. Наверное, я соромлюсь от своего тела. <laughs> За живые или вот эти сцены. Ливадрамы. Украина моя талант. Кава. Побить. Мастершер. Дом 2 Бипаты наши депутаты. Украина моя талант. Вот это что ты говоришь? Это... Я не помню, как это называется. Да, Мастер шеф Там и не облик, наверное, все и политики в последнее время. А вот это Лебединое воздействие. Поле чудес. Рома, я в первый раз, ты, конечно, поздравил меня видео. Вообще не сильно волнуваюсь. Уже если тебе уже наступило 30 лет, и это как бы... Ты еще не понимаешь, что скоро будет 40, 50. Ты будешь это вспоминать об этом все на своем возрасте чтобы в дальнейшем ты все действительно в этой жизни успел, всего достиг и ни о чем не жалел никогда. И не задумался, чтобы ты что-то не сделал, чтобы ты не успел. Чтобы все успел, чтобы жизнь пришла для тебя красиво, теплительно. И все вокруг люди, которые тебя окружают, были вместе с тобой счастливы, так как и ты. Я до слава и побажання и пожелания, ну, на хорошего друга, Я очень рад, что у него есть такой друг, как Роман. побажати ему в молодости счастья, здоровья, радости. И чтобы этот коллектив, который в нього є большой, чтобы он с ним еще много-много лет працював, побував в каких-то в у него есть перспективы. И мы рядом с ним тоже. Будем радоваться его успехам. Батько на небесах радуется таким сыночком и думает, что хорошего я воспитал. Вот это для людей, для церкви, для, для народа. Счастье, здоровье, наверное, успехи, радости в жизни и благополучие. Ну, то чтобы было плохое, девочка. Не знаю, я даже за что... За то, что не убрала кожу. <соценно> это было самое, <соценно> <соценно> как обычно. А, <соценно> за все. Хотели избавиться, но нет. За <соценно> <соценно> то, что курил. Что делала шкоды? Не, не то, что надо. <соценно> то, что не хотел делать, то, что там поручали по хозяйству помогать. Ну, непослушный был и все, А так? За двойки. За то, что не слушал. За непослушание. За поведение. Как тебе за непослушание? Да Не непослушание, может. За его карты? О боже. За что я ругала дальше сказать? Ругала за все. Приходил по до ночи. За учебу, наверное. За плохие поступки. За пустой. За курил и пачкался, разбивался, первень. За все ругали. За велосипед. Ругал <смех> меня за то, что я залез в люк. И. Сделал там хэлло Не, я думал, что какая-то тематика Тематика, день рождения А сколько, тридцатка? Тридцатка надо пожелать Здоровья, успехов в работе Больше хороших клиентов Больше денег Чтобы развивалось предприятие. С рождения! Для меня самым сложным заданием было нарисовать круг, потому что руки дрожали, много ровно было нарисовать. Для меня самым сложным заданием были задания по химии. Для меня самым сложным заданием было доказательство теорем. Для меня самым сложным заданием было рисовать. Для меня самое сложное задание было математика. Это решать задачи. Для меня самым сложным было это переводить английский язык. Петь. Ты покатушка? Самое сложнейшее в Просто сидите на месте и 600 рублей. Сидите. Для меня самым сложным заданием была контрольная работа. Шановный друг, я тебе хочу пожелать откровенного света от своей родины, от своей жены, от себя, от себя, крыг-го здоровья. И, видя сегодня, что у тебя получается, и как это все начиналось, я успевно все могу тебе сказать, что ты на правильном пути. Дорога не легкая, которую ты выбрал. Ту справу, которую ты делаешь, которую ты принимаешь в своем которого мы очень довольствуем, которого мы держим в своем куточке, в своем сердце. Он очень хороший человек. Ты полностью отвечаешь всем тем критериям, которые он хотел бы тебе видеть. То, что было на постач раньше, и мы видим его сегодня, это видно, что это труд. Твоих, твоих рук. Это то, где ты вложил кусочек своего сердца, где ты вложил кусочек своей души. 30 лет это такие пережития, когда уже можно реализовать, что ты сделал, и уже можно видеть, что ты видишь. Уже будешь видеть, что ты хочешь сделать на мою дути свои шестого. Идет это дорого, дорогой, по жизни так, как ты идешь. Крепко, здоровья тебе. Шануй себя, люби себя. И... Залишайся, как ты есть. Ты, ты нас... Я хочу сказать, что ты, ты молодец, таким словом. Все мы тебя любим. Крепись, тримайся, на нас розраховывай. Вот. И нам приятно мать никого другу, как ты. Ты думаешь, я помню? Дрова рубить, это моё. Выносить мусор? Да, он заставлял меня работать, там, убирать. Убирать, естественно, не хотелось а это. Он заставлял меня плавать в бассейне в открытом, в ноябре месяце. Было холодно. Он заставлял меня делать, там, оград полоть, там, траву рвать. Он заставлял меня сидеть смирно, не двигаться и смотреть военные фильмы. То есть, так как я не усидчивый, вот, сидеть, цена для нас. Он заставляет меня ночью идти за молоком и печеньем, для того, чтобы он просто себе сделал молоко с печеньем. С днем рождения! Я так провожу не все свое рабочее время. Happy birthday. Поздравляю тебя с юбилеем, желаю, чтобы каждый день был радостным, веселым, счастливым, наполненным смыслом, наполненным положительными эмоциями и чтобы плохие люди, которые просто крадут твое время, твою энергию, они обходили тебя стороной. С днем рождения, Роман Борисович. Спасибо, что у нас всех есть такой классный, трудолюбивый, опытный и правильный руководитель. Ну и лучший друг. С днем рождения. Я сейчас буду говорить раз, два, три, а вы на... Стой! Что? Еще раз. раз! Раз! Так, птичка, да! Раз, два, три! Спасибо! Все, спасибо. Да.